И всем привет, с вами Гребник, Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Сегодня мы будем выживать в лесу, в большом лесу. Ну, мы нашли здесь лагерочек такой. И нам очень нужно выжить. Эти времена зомби-апокалипсиса. Если мы не выживем, то мы не выживем. Скажу так. У нас есть человек. Я так думаю, это наш персонаж. Он один спахал что-то целые завалы с мусором. Я поражен. И всего, наверное, я не знаю, сколько ему него заняло это время. Меньше минут. А в горе не знаю, сколько это. Так. Нам пришли еще люди они хотят с нами выживать но шиш с ним ну ладно пустим. ребята напишите в комментариях делайте разные эксперименты в этой игре и снимать ли мне ее дальше так у нас есть люди такие ну у нас, у нас есть люди и мы из этих людей можем сделать разных разных других людей вот мы можем скрафтить да, зная, что разное оружие и потом из, него, из этого сделать, и сделать их прям, прям... Прям хорошими людьми. Ну и вот так потихоньку будем развиваться, развиваться. Тем временем у нас первая ночь. Можно так сказать, первая волна. Зомби. Так, как я понял, уже зомбари напали на нашу стенку, и охранник пошел разбираться. Охранник вышел в питвы живым. Это наш, получается, рост ресурсов, то есть, сколько мы получаем в час, ресурсов, все такого. Или, насколько забиты склады. Или, я думаю, это насколько забиты склады. Так. А, это сколько мы максимум, я, я понял, это сколько мы максимум, да, склады. Какому максимум можем провести? Так. Простите. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Сделаем лесников. Второго лесника мы сделаем, чтобы он добывал больше дерева. Больше дерева. Но больше этого ресурса, больше этого ресурса мы больше можем построить. Мы сможем потом холобуду построить, если у нас выгонят с лагеря. надо выходить, уходить с лагеря с деревом, но все же. Так. Я думаю провести стрим, как вам такая идея, чтоб я провел стрим? Вообще, хотите этого или нет? Я просто хочу одному человеку привлечить, он тоже ютубер, но ну, меня ютубером назвать не, нельзя, вообще никак. А его уже хоть как-то можно. Я хочу с ним провести стрим стримы так совместно. Ну как вам такая идейка? Напишите в комментариях. Хотели бы вы провести стрим? Хотели бы вы, чтобы я провел стрим? Принимается любой ответ. Так. Не знаю, как это комментировать. На все уйдут людей нет свободных. Это прям капец. Я думаю, вторую ночь я чуть-чуть, прям чуть-чуть обрежу. Чтобы этот видеоролик был не такой долгий, не такой нудный. Думаю. Думаю, у меня хоть что-то получится. Так. Так, так, так. вот будет чисто стрим вы будете писать свои вопросы я на них буду отвечать вот, чисто вы меня больше всего я думаю вы меня найдете именно по этому стриму я буду горать не знаю в какую еще игру Ну, стрим я попробую точно провести а вот с кем я проведу стрим это для вас будет полноценный сюрприз. Вы, наверное, не знаете этого юбера или нет. Но все же это будет сюрприз для вас. Наступила темнота. Второй. Вторая ночь. Вторая волна. Так, это статистика. Вот такая, вот такую вот статистику сейчас увидели. Потом посмотрим статистику под конец раунда Вот именно прям под конец. Прям по самый конец игры. Вот даже если я ее не буду проходить, то я просто закреплю. Закреплю ее. Так. Ну вот, вот, есть два зомби Три зомби И вот такие три точечки, такие неопасненькие, Потому что у нас есть великий охранник, который... Который, я не знаю, как он может справиться с толпой, но он может Вообще, как я думаю, они по идее должны постоянно лететь на нашу базу Атаку, но, типа, ну как-то у них не получается Так Вот мы сможем столько всего скрафтить. Вот значит на... Так, на четвертом гейволе, видите, последний. Там есть пистолеты, разные такие принадлежности. Вам это прям понравится, я вам обещаю. Если вы захотите, чтобы я продолжу... Игру. Так. О! Новые люди. Новые люди. Я поражен. Но принять я их не могу, потому что у меня нет места. Так. Это, как знаете, у вас память на телефоне закончилась. И вам пришлось такое новое приложение. Вы увидели, но памяти нет. И удалять это жалко. знаете, вот то же самое. Это плохое сравнение, но все, но все равно. Вы меня поняли. Так, Они тем временем ушли Они, наверное, знают, где находится второй, второй лагерь <coughs> Простите меня Они, наверное, знают, где находится второй лагерь Ну, как мы, главными, в другом лагере Мы тогда не пойдем Возможно, они пошли именно к вам вот именно ваш лагерь, у вас такой большой, наверное, лагеречек, больше, чем у меня раза четыре, раз так в пять, в шесть, у вас там по тысячи жителей, даже, даже свободных мест много, у вас ходят ресурсы добывают, у вас вообще вокруг вас ничего уже нету, потому что вы добыли уже все, у меня ресурсчиков много если что это не онлайн игра и не пытайтесь на меня напасть как то и захватить все огородил свой государ ой это лагерёчек я думаю мы это где то в россии находимся ну, потому что деревья знакомые странные какие то как в россии с россией все странное на свое родное свое родное хорошее и стоящее так уже наступила ночь но ну, наступает прям прям на пяточки уже все заходят и выходит э, наш охранник с ножичком строения разное так можно во второй левом переделать но это нужно улучшать основную базу чтобы получается все улучшать мы построили запас сена, хотя у нас сена нет мы умные люди на будущее Просто. Все даже надо спасаться. Миссия какая-то. Я дома один, а тут кружку упала. Ничего страшного. Все-таки страшно, но, но не страшнее закончить этот видеоролик. Так. как-то неохотно идут, как это любители айфонов на 12-й айфон. <связать> так же неохотно, когда вышел один й Их много, но неохотно. Их очень много. Но очень неохотно они идут. Но все же идут, но пытаются. Так. Также вот считайте, что наш лагерь это презентация 12 айфона. И Его уже можно купить. Вот тут их дофига, но покупать они не спешат. Вот чисто традиция, пройти, наверное, по километрам метров 400. Даже не 400, а где-то 50. Ну, от 50 до 100. Мне будет 12 айфон, а тут они не идут вообще никак. Если честно, мне немножко страшно осталось наш шагер. Потому что все-таки, какой бы он не был хорошим воином, наш охранник, с толпой, одновременно напавший с разных сторон, он не выйти, он не сможет драться. Он ходить, устанет. Ах ты ж зомбарь! Кусаю, кусаю! Убил. Волна какая-то пошла. Я думаю, это звуковая или что такое. Типа зодби на шума реагирует. И вот типа, оп. Он его убил. О, волна. и примерно это как-то так. Так. Ну, на этой прекрасной нойке, что наш... О, нам пришли еще трое. На этой прекрасной ноте я предлагаю нам и закончить. Ну, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч.